Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Вкусные рецепты. В этом видео вы узнаете, как очень просто приготовить пирог из тонкого лаваша с мясной начинкой в мультиварке. Для его приготовления нам понадобится лаваш тонкий, 2 листа, говяжий фарш 400 грамм, яйца 4 штуки, сыр 150 грамм, лук репчатый, 3 штуки томатная паста, 3 столовые ложки, сметана 100 грамм, масло растительное 2-3 столовые ложки, 1 чайная ложка соли, перец черный молотый по вкусу, масло сливочное, 1 чайная ложка для смазывания чаши. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для вас. Начинаем с того, что обжариваем фарш на сковородке. Добавляем соль, черный перец и томатную пасту. Хорошо перемешиваем и обжариваем. Делаем заливку. В глубокую миску разбиваем яйца и добавляем сметану. Тщательно все перемешиваем венчиком. Отдельно натираем сыр на крупной терке. Расстилаем на столе первый лист лаваша. Выкладываем на него половину обжаренного парша. Посыпаем сверху половиной тертого сыра. Закручиваем лист лаваша в рулет. Со вторым листом проделываем то же самое. У нас получается два рулета. Чашу мультиварки смазываем сливочным маслом. Укладываем рулеты по кругу, друг за другом, от края к центру, по принципу улитки. Рулеты могут ломаться, но ничего страшного в этом нет. Сверху заливаем яично-сметанной смесью. Вилкой аккуратно приподнимаем боковые края уложенного рулета, чтобы заливка равномерно распределилась. Чашу ставим в мультиварку, включаем ее в режим выпечка. Время 50 минут. Через это время достаем чашу, даем пирогу слегка остыть и переворачиваем его на контейнер-пароварку. Затем снова укладываем пирог в чашу-мультиварку бледной стороной вниз. Включаем режим выпечка на 20 минут. Когда прозвучит звуковой сигнал, снова даем пирогу слегка остыть и выкладываем его на тарелку. Посыпаем свежим укропом и подаем к столу. Если у вас такой пирог получается вкуснее, напишите об этом в комментариях. Давайте поможем питаться друг другу вкуснее. Давайте сделаем этот рецепт еще лучше. А я желаю вам приятного аппетита. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, переходите по ссылке под видео и получите в подарок книгу с полным набором калорийности продуктов и их сочетаемости. До новых встреч!